Мы можем сегодня кого-то оскорблять в эфире, а завтра говорить мы не знали. Я думаю, что все-таки наших клубов как бы нежелательны там, потому что по каждой игре нужно принимать, принимать какие-то решения. Вот запретили да, в Днепропетровске играть, играть в Донецке, в Луганский. Сейчас Днепр прошел дальше. Да, для Уефа головная боль. Ну, не в Лиге Чемпионов, вообще в Еврокубках да, будет продолжать. Головная боль, они просятся играть э, в, в Днепропетровский. Мы знаем теплые взаимоотношения хозяева клуба и вице-президента УИФА. Будет оно не влиять, не будет оно влиять. Да, можно пойти навстречу, а завтра опять будет драка в Днепропетровске. Похожая, как была с Копенгагеном, только более жесткая. Кого будет это обменять? То есть вот она как бы палка в двух концах. Также и по заре, назначив пенальти... Это можно, а, расценивать как ошибки арбитра с определенным, потому что, ну, пенальти были достаточно, ну, достаточно спорные. Я игру не смотрел, но с кем разговаривал, что были достаточно спорные пенальти. А может, просто вратарь попросил, чтобы себя показать, что, говорит, назначили парочку, я потяну и буду этом самым. Это тоже, как бы, есть вариант. Я думаю, что при первой возможности нам показывают на дверь. Но Заря показала, что приложил сверхусилия, мы можем там быть. То, что и Днепр должен был приложить сверхусилия и пройти дальше. С его потенциалом и вообще затратами, которые идут на футбол. Или просто сказать: извините, мы переходим на затраты Копенгагена, и будет у нас, мы тогда будем играть в следующем этапе. А может, Днепр просчитал, что со следующего этапа, попадя на команду, скажем, топ-дивизион, топ они не пройдут а, и уже не попадут в Лигу Европы. Может, лучше в Лиге Европы сегодня, кто его знает, то есть это вещи, как бы. Ну, все интуитивно, и наше мнение, не больше. Я думаю, что нас не дуже хочуть видеть в Европе, але не настолько, щоб нас просто выгоняли. Вот в зимку нас оттерли, прибрали. Тогда была особлива ситуация. А сейчас? Зараз... Нам ставлять такие условия, в которых потрібно робити больше, аніж іншим. чем ну, ніхто, другим. Но никто, если мы пройдем, никто нас звідти не выкинет. Потому что есть пример в решт если смотреть на ситуацию в Украине, то есть Израиль, который постоянно воює. Ничего ж. Инкул их клуби клубы, куда потрапляли. Это в що что далеко не суперчемпионаты, никаких там суперзирок не имеет. І играли, играли за кордоном и ничего. То есть будем мы хорошо играть. То будемо проходить далі, Принаймні наші сильні наши сильные клубы, которые имеют хорошую подборку футболистов. А те, что скептично нас будут сприймати, то это проблема всей страны и всего нашего футболу, И один клуб этого не решит. Оттиско спортивне видео.